В этом году конференция «Наука будущего» проводится российским Минобром в третий раз. Она уже побывала в Санкт-Петербурге и в Севастополе. Но такого размаха, как в Казанском федеральном университете, завсегдатые форума еще не видели. Я не ожидал, что я здесь встречу людей, фамилии которых я встречал ну, так сказать, в самых высокорейтинговых журналах. и на самых престижных конференциях в мире. Более тысячи участников из самых разных уголков света и из самых разных областей науки. Конференция охватила сразу 10 научных направлений. В, в стенах КФУ знаменитые мировые ученые встретились с российскими студентами и аспирантами, чтобы вместе создать будущее науки. Ну, я на самом деле а, была поражена высоким уровнем а, тех работ, которые представляли студенты. Я как понимаю, что основная задача этой конференции, конечно, а, показать нашей молодежи и привить ей, и продолжить их стремление делать науку, делать хорошую науку и продолжать наше дело, потому что без них... Мы не сможем идти вперед. Как отмечали многие участники форума, научное сообщество сегодня крайне нуждается в свежей крови. После перестройки бизнес стал для молодых людей более заманчивой перспективой, а вот престиж науки заметно упал. Но сегодня для молодых ученых в России создаются новые условия работы. В частности, это правительственная программа мегагрантов, победители которой получают солидное финансирование своих исследований. Итоги очередной волны конкурса мегагрантов подвели в ход Конференции наука будущего. Среди победителей – химики из КФУ. Комиссия, независимая международная комиссия, она выбрала целый ряд проектов например, в Казанском университете. Э, насколько я понимаю, это не все проекты, которые могут быть выбраны. Будем надеяться, что и сейчас какие-то проекты будут поддержаны. Конференция «Наука будущего» в Казанском федеральном стала не только местом встречи поколений, но и площадкой для обмена опытом между профессионалами. Интересно, что среди приглашенных ученых было немало заграничных профессоров с русскими фамилиями. А значит, российская наука вновь стала привлекательной для тех, кто когда-то уехал из страны. В Китае есть идея привлечь обратно в Китай, как говорится, «Chinese overseas». То есть тех китайцев, которые работают и живут за рубежом. И, тоже, и, и такого типа идея, она есть и в России, что да, как сейчас очень много людей, которые уехали еще тогда, когда у нас был Советский Союз, в частности, и таких много. Я в 89 году уехал. Три дня плотной работы в секциях, встречи и дискуссии завершились торжественной церемонией закрытия конференции. Лучшие студенческие работы наградили в пятницу. Лично для университета это было знаковое событие, поскольку мы нашли себе новых партнеров, новых коллективов. Я думаю, мы в дальнейшем будем работать. Я приглашаю в эту сеть подключиться. Наших молодых, талантливых ребят, каковых сегодня в этом зале, достаточно много. Наконец, долгожданный момент объявления результатов. Волнение уже не скрыть под вечерним макияжем. Вопреки бытующему мнению, что наука – дело не женское, во многих номинациях призовые пьедесталы были полностью отданы представительницам прекрасного пола. Удача улыбнулась и студентки МГУ Евгении Прохоровой, которая мечтает создать лекарство от рака. В первую очередь... Я очень хотела порадовать своих руководителей. Они для меня очень много сделали, потратили на меня много сил. Я занимаюсь изучением механизмов апоптоза. То есть моя работа, она фундаментальная. Конечно, в перспективе изучение механизмов такого фундаментального процесса может привести к к разработке новых каких-то препаратов, но в целом моя работа больше фундаментального направления. Среди победителей и призеров различных номинаций не раз назовут имена студентов КФУ. Казанский федеральный университет. Ура! Конкурсанты не скрывают. Пройти предварительный отбор, попасть в финал, и уж тем более победить было очень непросто. И в этом случае стены родного дома не помогают. Путь к успеху один – тяжелый труд». Я рад представлять был наш университет. На этом форуме я был очень удивлен, что работа была отобрана, потому что, как я узнал, в нашей секции было подано более 400 заявок. Из них в постсоверную секцию прошло 20. Вот, соответственно, уровень работы можно оценить. Кстати, к выбору призов для победителей организаторы конференции подошли творчески. За первое место в секции студентов вручили гироскутеры. Но, конечно, подарки – это не главное. Важнее признание результатов проделанной работы. Ведь внимание и поощрение – тоже мощность для развития науки будущего.